Всем привет! Сегодня в видео я вам хочу показать, как правильно застегивать наши манжеты на ноги. Вот наша манжета, да? У меня тут карабинчик висит. Я сейчас расстегну полностью. Расстегну все. Вот. Угу. Давай на ногу. Рассовываем пятку в отверстие, да? И вот они пошли и берем нахлес вот. просовываем в нижнее отверстие просунули втянули и затем в обратную сторону через перемычку это да? через перемычку в обратную хоп просовываем и все и дальше ее затянем Yeah, well, yeah. и также руки будем застегивать значит так, вот так вот выглядят ланжеты вот руки да? вот их продел вот так вот они в расстегнутом состоянии Таким образом мы их застегиваем. Так. Пропихиваем палец большой. И продеваем первую стропу под вот нижнее отверстие с внутри. Вот так вот. Хоп, проделим. Затем ее. Через перемычку продергиваем в обратную сторону. Так, вот получается у нас мы одну затянули. Сейчас вторые также продеваем нижнее отверстие, продели. обратную сторону третью